Вся Россия, в том числе и Тверская область, готовится к акции «Бессмертный полк». «Шествие-2022» станет еще масштабнее и красочнее. «Бессмертный полк» в этом году обещает быть самым многочисленным за всю историю его проведения. Мы ожидаем увидеть и портреты погибших героев Великой Отечественной войны, и, конечно, тех, кто погиб в специальной военной, военной операции на Украине и других боевых действиях. Все-таки, как-никак, и у нас получается сто лет борьбы с фашизмом, да, в 1922, 1922 году Бенито Муссолини прошел первым своим вшествием, а сейчас наши ребята вынуждены с этими вновь проросшими ростками зла бороться, потому что ну, по-другому мы не можем. Бессмертный полк вот 9 мая – это душа. Это такая это нравственная глубокая моральная скрепа, которая объединяет весь многонациональный народ нашей страны и объединяет наших соотечественников, которые проживают за рубежом. Wir und genau. Und nicht weiterspielen. Okay. Okay. Okay. alles klar. Also Gesetz. Was, dürfen wir russische Volkslieder ja, singen? Auch russische Volkslieder dürfen wir nicht singen. Vorstehendes besagt, dass das nicht darf. Сейчас наше это праздник, праздник Победы. А нам из всего этого сделали день траура. Нам нельзя музыку, нам нельзя символику, нам нельзя флаги, нам ничего нельзя. Они 8 празднуют. Их день. 8 мая. У кого у них? А у кого у них? А тебе важно, где Я вас на коленях прошу, какой кировод, пожалуйста. Я умоляю. вас. убрал! Ну, с одной стороны. Чтобы не было инцидентов в связи с ситуацией с Украиной, понять можно, но я считаю, советский флаг, можно было и оставить флаг победы. Это не Россия, сейчас идет, как бы, не война, но проблемы, скажем так, да, России с Украиной, поэтому можно было хотя бы советскую атрибутику и можно было оставить. При входе останавливали, просили снимать или заклеивать. Что? Ну, у нас, допустим, на фотографии моего друга деда, Георгийская лента, нам пришлось ее заклеить. У всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, у всегда... В горле сдержите стоны, ветки стоны, памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Мы за мир и песню эту пронесем, друзья, по свету с ритм ау дем Фашизм не пройдет, фашизм не пройдет, фашизм не пройдет. А почему вы не кричите? Нацист на уз, нацист на нацист на уз. Близде все будет хорошо. Думаете? Да. Мир будет. Конечно. И мир во всем мире. Мы всем желаем этого. 77 хотим. лет мира. Да, мы хотим войны. Мы хотим только мира, дружбы, любви. То Все есть вы, вы за то, чтобы войну прекратить? Конечно, хотим. Обязательно. Чтобы она Но закончилась. Нам очень жаль, что гибнут и украинские, и русские. Очень жаль. Мы хотим а только мир. мира. И мы желаем, ядческого сердца желаем только мира. Только мира и добра всем. Понимаете, да? Понимаете? Это вождь? Вождь, конечно. Угру конечно. Хороший человек. Дед говорил, да. Дед, у деда он стоял рядом с иконой. Сталин стоял рядом с иконой? Да. Не скандировать и не петь! С этого момента мы готовимся к минуте молчания. С этого момента мы готовимся к минуте молчания. Вспомним тех, кто дошел до Берлина и Праги, и кого сегодня нет с нами. Наступает Минута молчания.